Солнцева тренируется в Турции, в турецком клубе, и связана это была ситуация с тем, как мы ее понимаем, опять же таки мы не можем сказать точно, но как мы понимаем эту ситуацию, то есть родители вместе со спортсменкой и с ее бывшим тренером искали экономический, как достичь экономического эффекта в самый короткий промежуток времени. У Федерации есть абсолютно четкая позиция по этому поводу. То есть Федерация и сборная команда они для нее всегда были открыты. Ей направлено было много писем с предложениями и участвовать, и тренироваться, и развиваться. Но и также у Федерации позиция о том, что мы спортсменами не торгуем. Вот. И в этом смысле, что спортсменка Солнцева, как и другой любой спортсмен, не будет допущен к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро за какую-то другую команду. Мы надеемся на то, что то есть развеются какие-то иллюзии, и Виктория вернется в свою страну, будет за нее выступать, будет готовиться. Со своей стороны мы будем создавать все условия, чтобы она готовилась, для того, чтобы спортсменка такого класса, как Виктория Солнцева, появилась. В данном случае Полтавская область, Полтавская школа, тренер из Полтавы потратили 7 лет или 8 лет жизни, потратили большое количество усилий, сил, и этот человек обязан представлять эту страну. И мы смотрим законодательство ряда стран, в которых вообще там клуб человек не может поменять в течение восьми лет, если он один раз за него выступил. Так как вообще можно говорить о смене страны? Видеоскоп спортивное видео.